Мы можем в любое время, любому встречному, показать и рассказать о нашем фонде, и показать, как работает наш маркетинг, и в итоге получить нового партнера. Ну а для того, чтобы зарабатывать так и работать, конечно, мы должны в первую очередь стать партнером нашего фонда. Регистрация у нас довольно-таки простая, как и во всех проектах, я не буду рассказывать о регистрации, но первое, что я хочу остановиться, это после регистрации. Вы должны подтвердить, конечно, после регистрации подтвердите регистрацию через свою почту. Это обязательно. Вам на почту приходит письмо. При регистрации, прошу вас, указывайте почту Google. На Яндекс сейчас письма очень долго идут, и с большим-большим опозданием. Это не связано с нашим фондом. А, ребята, это связано с а все, что творится у нас в стране. Поэтому, по возможности, если нет почты Google, ну, зарегистрируйте сначала новую почту и укажите эту почту, потому что она работает четко пока что. И следующий шаг, конечно, вы авторизируетесь, вводите свой логин и пароль и э, оказываетесь вот в таком вот кабинете. Первое, что я всегда говорила и говорю всем партнерам. Пожалуйста, установите себе аватар. Загрузите фотографию или же с телефона, или же с компьютера. Как только вот придет сюда, выбираете на компьютере или на телефоне с собой свою фотографию, как только вот на это место приходит код. Код, ребята, там могут быть цифры, там буквы английские. И нажимаете кнопочку «Загрузить». Фотографии у нас... Можно любую фотографию, любого размера, а все фотографии подходят. Конечно, заполните профиль, укажите свой скайп, укажите свой телефон, чтобы с вами, как со спонсором, имели связь ваши же партнеры. Вы же не будете просто сидеть и отдыхать. Вы же пришли деньги зарабатывать. И я же думаю, что вы будете развивать свою реферальную ссылку. Будете развивать свой бизнес. А для того, чтобы развивать, вы будете приглашать себе делать бизнес-предложения и вместе со своими партнерами развивать бизнес. Общий бизнес. В этом разделе есть... Такой раздел, как кошельки. А, пожалуйста, в первую очередь пропишите свои кошельки. Если вы будете работать только с одним кошельком, у нас вывод а, на Perfect Money и Payer кошелек. Если вы будете выводить только на одну э, свои заработанные средства, а то в другом разделе напишите три нуля и нажмите кнопочку сохранить. Но ни одна ячейка здесь в разделе кошельков не должна быть свободна. Поэтому обращаю на это внимание. На подключение у нас, на пополнение вернее, у нас подключена касса ПРЭИ. Вы можете пополнить с, любого, с любой платежной системы, которая там указана. Там даже есть карточки, и Сбербанк, и визы. И плюс там и Яндекс деньги есть, и Киви кошелек. Но если вы не хотите платить деньги лишние за транзакцию, вы всегда можете ко мне добавиться, и я вам помогу внутрянкой перевести на ваш логин. Следующий, ребята, у нас разделы, чтобы вы знали, некоторые не знают, где находится ваша реферальная ссылка. Реферальная ссылка находится в разделе «Партнеры». Прошу прощения, кабинет долго стоял открытый. Сейчас зайду заново. В разделе «Партнеры» Ваша находится реферальная ссылка. Она легко копируется. Скопировали в буфер. И, пожалуйста, она у нас открывается наша реферальная ссылка во всех социальных сетях. Нет никакой блокировки. Здесь также отображены партнеры а, до пятого уровня в глубину. Вы можете просмотреть полностью всю структуру. Вы можете просмотреть первую линию, вы можете посмотреть вторую линию, третью, четвертую и пятую. В разделе промо материалы находятся а, слайды есть, есть баннеры и есть картинки. Ну и теперь, а, что же, какие же площадки у нас есть. У нас в фонде есть Площадки такие, как, а, давайте, наверное, начнем с жилфонда. У нас три площадки а, жилищной программы, где вы можете а, заходи, зайти и с 500 рублей, вы можете зайти и с 5000, и можете зайти а, с 50 тысяч и заработать себе на квартиру. Причем не на одну квартиру. А здесь у нас очень хорошие доходы. Получаем мы здесь миллионы зарабатываем. Есть такие две автопрограммы. Это автопрограмма Energy Mini и автопрограмма. И, конечно, 6 MLM-площадок. Ну и сегодня мы поговорим именно о площадках, о площадках VIP-зоны и Crazyo Market Мини и Crazyo Market VIP-зоны. Вот на эту площадку составляет 10 тысяч. Здесь можно делать сборники, здесь можно а, работать по одной реферальной ссылке. У нас это не запрещено, ребята, в фонде. А, можно а, сложиться вдвоем а, по 5 тысяч и купить один кабинет и работать вдвоем по одной реферальной ссылке. А, пожалуйста, у меня есть такие партнеры, которые работают по одной реферальной ссылке вдвоем. Итак, здесь всего лишь два рабочих стола, это накопительные столы и третий стол, это полностью стол выплаты. Но на этой площадке у нас есть закольцовка, закольцовка на Крезе, где у нас идет на третий стол реинвест за 8000 с каждой выплаты, это за один круг. У вас три э, реинвеста пойдет на, э, крезию, э, на крезию площадку на третий стол за 8 тысяч. Итак, э, первые два партнера у вас что дают? У вас дают переход э, во второй стол. Это первый партнер и второй партнер. Они передают, переход дали во, во второй стол за 20 тысяч. Следующие э, два партнера идут куда? Они дают переход за 40 тысяч на стол выплат. Как только первый партнер закрывает свой второй стол, он, конечно, приходит, становится к вам на это место. И вы сразу же получаете 20 тысяч на баланс для вывода. 2 тысячи делятся по 500 рублей 4 спонсорам на 4 уровня в глубину. И... 10 тысяч идет реинвест на первый стол. И за 8 тысяч, ребята, у вас а, идет реинвест на площадку Крези. За на третий стол. Второй партнер и третий партнер – то же самое. У вас получается 20 тысяч на баланс для вывода. А 2 тысячи делятся на 4 уровня в глубину 4 спонсорам. А по 10 тысяч идет реинвест на первый стол, где вы можете, у нас бизнес управляемый, у нас управляемая матрица, вы можете выставлять свои реинвесты под своих партнеров. Тем самым вы продвигаете свою команду вот этими реинвестами. Посмотрели, посмотрели, в кабинете, где кто, какой партнер застрял. И можно выставить бронь и тем самым продвинуть партнера. И он же придет принесет вам деньги и на второй стол, и также перейдет на третий стол, на стол выплат И принесет вам деньги на баланс для вывода. Все партнеры первой линии приходят и становятся только к вам. Один раз принесли вам деньги на баланс и ушли уже в глубину и они будут работать уже со своей командой. Поэтому я всегда говорила о бизнес предложение никто не отменял. Вы, вот кровь из носа, но вы должны развивать только свою реферальную ссылку, вы должны развивать свою первую линию. Почему? Да потому что я уже вам сказала, деньги идут у нас от партнеров первой линии. Итак, следующая площадка. А, понятно по этой площадке? Есть какие-то вопросы по этой площадке? Нет. Следующая площадка – это «Крези Маркет Мини». А эта площадка, ребята, накопительная. А на этой площадке у нас деньги накапливаются на другую любую площадку. Вы можете зайти со 100 рублей – и за один круг заработать 2000 эти 2000 у вас идут в резервный баланс. С этого резервного баланса вы все видели у себя в кабинетах резервный баланс на главной страничке. Как только заходите в, свою, в свой кабинет, на этом балансе и этот баланс нельзя. Он не выводится, он не покупается никаких клонов он, деньги накапливаются на этот резервный баланс, где вы с этого баланса только имеете право купить себе какую-то другую площадку. Не обязательно это крези. Нет, вы можете добавить со своего основного баланса, например, если у вас накопилось 2000, то вы можете с основного баланса добавить себе, там четыре тысячи и за шесть тысяч купить автопрограмму Энержимини 4 стол, где нет привязки к первому столу. И старт своего бизнеса можно делать там с любого стола. Вот эта площадка можно накопить здесь и десять тысяч и купить площадку Вип. Да, можно любую площадку, если вы будете активно приглашать на этой площадке и накопить на этой площадке на другую. Куда вы захотите пойти. Итак, здесь, как вы видите, первый стол, и второй и третий стол – это удвоители. Первый стол стоит 100 рублей, второй – 200, это 400. И четвертый стол – это местный стол. Первые два партнера, они дают переход куда? Они дают переход, конечно, во второй стол за 200 рублей. Эти два партнера, первый и второй партнер, которые закрыли первый стол и пришли к вам сюда, стали, то они дают переход за 400 рублей именно в этот стол. А вот с этого стола эти два партнера, они дают переход за 800 рублей на, на четвертый стол. Что хочу обратить ваше внимание, ребята? Здесь нет привязки к первому столу. Здесь вы можете не покупать эти первый, второй и третий стол, а можно сразу же зайти на 800 рублей, приглашать партнеров себе на, на 800 рублей, и тем самым вы сократите на огромное количество людей чтобы приглашенных своих партнеров, а тем самым быстро заработали себе там 2000, а можно 4, 6, сколько хотите, кругов столько и делайте. Итак, здесь первый партнер и второй партнер, они закрывают вам плечи, а вот третий нижний ряд, это полностью идут вам в резервный баланс. Как только третий и четвертый, третий партнер приходит, становится, вы получаете резерв, на резервный баланс 500 рублей, 50 рублей у вас идет на общий, на ваш баланс, который вы можете ставить на вывод. Вывод, обращаю ваше внимание, у нас 1000 рублей. Итак, и... По 50, 50 рублей получают а, спонсоры на 4 уровня в глубину. Четвертый и пятый партнеры и шестой партнер точно такой же. Они, все эти деньги по 500 рублей идут в резервный баланс. По 50 рублей получают 4 спонсора на 4 уровня в глубину. И, конечно, по 100 рублей идет реинвест в первый стол. Вот такая вот накопительная площадка. Я думаю, что... Ну, не знаю. Ребята, честно сказать, вот даже если посчитать, давайте вместе с вами посчитаем. Да? Ну, вот, два партнера вы ушли во второй стол. Четыре партнера вы ушли в третий стол. Восемь партнеров вы ушли в четвертый стол. Чтобы закрыть плечи в шестиместной матрице, вам нужно сколько людей? Правильно. 16 человек. И чтобы закрыть вот этот вот нижний ряд, вам нужно 32 партнера. Итого на этой площадке должно быть у вас, чтобы вы заработали а вот эти 2062 человека. Есть у нас площадки с более коротким путем, с более коротким циклом. Ну и это площадка Crazy Market, которая у нас точно такой же маркетинг, полностью все, только что у нас здесь вход 2000 на этот первый стол, на второй 4, на третий 8, и четвертый шестнадцать первые два партнера дают переход куда во второй стол следующие четыре партнера дают переход в третий стол и следующие восемь партнеров дают переход в четвертый стол а здесь первые и вторые партнеры которые у вас закроют плечи, а под этими партнерами весь этот нижний ряд ⁇ это ваша зарплата. Это Вы получаете 12 тысяч на баланс для вывода, как только сюда приходит, становится партнер. 2 тысячи идет реинвест в первый стол. 2 тысячи по 500 рублей делятся четырем спонсорам а на четыре уровня в глубину. так у вас... На каждая выплата. Четвертый пришел, вам опять 12 тысяч на баланс для вывода. За две тысячи идет реинвест, первый стол. две тысячи делятся спонсоров по 500 рублей. Пятый и шестой, то же самое. Итак, вы заработали. Сколько? 12 и 12 это 24 и 24 48 тысяч но ну, не забывайте что эти 48 тысяч у вас должно быть в команде 62 партнера чтобы вы могли заработать эту сумму ну, вот такие вот, вот такие вот есть площадки. Но, ребята, я хочу просто обратить ваше внимание на то, что у нас есть площадки с малым циклом, где вы можете с малым количеством партнеров зарабатывать более-более э, выше, чем эта площадка заработки. идти. Ну и что я хочу еще сказать вам, ребята, Главное преимущество нашего фонда перед другими партнерами. Это то, что фонд наш работает уже третий год. И у нас нет ни одного нарекания в сторону администрации за все это время. У нас есть две автопрограммы, три жилищные программы, VIP-зона, шесть MLM-площадок. Вход, конечно, доступен каждому, Он от пенсионера до миллионера. А Вывод денежных средств и выходные, и праздничные. Нет у нас а, такого, что а, ограничения ни в выводе, нет ни не в заработке. Ск заработали вы хоть миллион за один день, ставьте, пожалуйста, на вывод и выводите. Нет у нас ограничений. Есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу команд. Ежедневно в командах проводятся вебинары по маркетингу, обучение по соцсетям и рекрутингу. Нет у нас абонентских плат, нет отчислений ни на развитие фонда, нет отчислений на администрацию. Вы только что сами убедились по маркетингу. Работаем мы с такими распространенными самыми надежными двумя платежными системе, куда выводим денежные свои заработанные средства, это Perfect Money и Payer кошелек. Ну, на подключение, как я уже говорила, что подключена Касса Play, где вы можете пополнить, даже а, можно пополнить и а, в биткоинах. Но если вам нужны деньги, то, конечно, приходите, зарабатывайте, а, сколько вам душа, сколько, сколько ваша душа пожелает. А, тем самым вы Навсегда избавитесь от долгов, от кредитов и, конечно, от безденежья. А В сетевой маркетинг это а, самая распространенная профессия а, бизнес а, третьего тысячелетия. Ну и наш фонд объединяет а, партнеров со всего земного шара, где только не живут наши партнеры. Они живут и в Италии, и в Германии, и в Испании. Знаю, что полностью у нас весь бывшие страны СНГ полностью все работают. В каких только странах и в каких только местах не живут. И в солнечной Сибири, и на Дальнем Востоке, и на кубанской кубанской земле поэтому всех объединяет наш фонд развивайте свой бизнес очень прошу вас развивайте свою команду не думайте что у вас ничего не получится все у вас получится ребята никогда если вы оступились, если вам тяжело, в бизнесе я сразу говорю, что нет легких дорог, он никогда, никогда ни в одном бизнесе нет легкой дороги, а всегда очень тяжело, да, первое время очень тяжело, кто-то сливается, кто-то уходит, кто-то поднимается, и снова идет дальше. Те люди, конечно, добиваются успешно. Успешные люди всегда очень общительные. Успешные люди, не успе... необщительные люди никогда не будут успешными. Запомните, это. чем больше вы будете общаться с людьми, тем больше вы добьетесь успеха, быстрее добьетесь успеха. Ведь закрытым ртом бизнес никогда не построишь. Чем больше вы будете рассказывать о, своим, о своем бизнесе, чем больше а, вы будете получать денег на баланс для вывода. А, неважно, как вы медленно идете, но помните, что все равно вы впереди тех, кто сидит на диване или лежит на диване. Ну и, конечно, результат своей работы нужно смотреть через... Ребята, 30-90 дней. Но ну, никак нельзя смотреть его ни на, через один день, ни через неделю, ни через месяц. А всегда нужно смотреть, а это 60-90 дней. Вот тогда вы уже увидите свой результат. А приходите на вебинары, задавайте как можно больше вопросов. И, конечно, добро пожаловать в нашу команду «Огромную большую страну» страну фонда взаимопомощи World